Так, привет всем. Это рубрика «Вредные советы». Давайте мы сегодня немножко повредничаем и поговорим о том, каких людей надо брать в команду. Постарайтесь брать людей с самым большим количеством проблем, потому что человек, который беспроблемный, он же не будет ни о чем советоваться. Человек, у которого много-много проблем, человек, у которого э, постоянно какие-то приключения его не понимают, Близкий, ему плохо на работе, он ненавидит работу, он ненавидит страну. Чем больше вы берете таких людей, тем больше у вас будет чем заняться в сетевом маркетинге, вы же будете работать над их личностным ростом. Да. И, кстати, самое, знаете, что самое важное, вы со временем начнете понимать и даже быть таким человеком.